Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Добрый вечер! С нами сегодня несомненная, несравненная Светлана Лаврова. Она у нас уже с 14 марта ничего не ест. Так что, Светлана, давай начинай рассказывать. Всем привет! Всем добрый вечер! И сегодня я бы хотела затронуть такую тему, финансы как проявление себя как бы мы с вами не говорили как бы мы с вами не отрицали но в нашей жизни очень много всего закручено именно именно на финансах причем мы постоянно идем в отрицание в отрица в отрицание финансов и чем больше мы уходим в отрицание финансов, тем больше мы, мы идем в агрессию к этому миру. Что такое финансы? Финансы, они состоят, из всев... состоят они из того же, из, того, из чего состоит абсолютно все. А то, что у нас своеобразное отношение у некоторых своеобразное отношение к финансам – это только воспитание данного социума, в котором они находились какой-то период своей жизни. Это не хорошо, не плохо, но а, когда человек начинает выносить это с какой-либо стороны, с хорошей или с плохой, это как раз и говорит о проявлении его самого, не о проявлении финансов, о проявлении его самого. И если он не принимает по каким-то причинам эту, эту грань своей жизни, то, конечно же, у него с этим проблема, как... не проблема, а перекос в какую-либо сторону. Либо их нет, либо их много. Много в том смысле, что когда перекос, я имею в виду, что когда он не понимает, что с ними делать, и тогда они доставляют ему тоже ну, не совсем приятные вещи. Вот. И э, как раз финансы, она почему я говорю, что это как проявление себя, потому что именно через финансы мы проявляемся точно так же, как э, через какое-либо творчество, через какую то благость, через самого себя как как истинность. Это не то, что мы можем отделить от самого себя. Чем больше мы отделяем финансы от себя, тем больше мы идем на разъединение самого себя. И когда начинают говорить, что ох, что вы все про деньги, что вы все пытаетесь там что-то вот с этого взять, с того взять, вот деньги – это не главное в нашей жизни, а, в автономии тем более не нужны денежные средства, и можно жить без денег. И когда начинает человек вот это идти в отрицание, его просто начинает, начинает накрывать эта волна, накрывать непонимание от самого себя. Что значит непонимание от самого себя? Это как раз когда а, вот… У меня есть несколько человек, которые, которые говорят, вот мы живем без денег. Мы живем без денег, но в том, в том мире, в котором, в котором существуют эти денежные средства. То есть что такое жить без денег? Это ты, мне люди написали на телефон, который куплен за какие-то денежные средства, даже если не, не вами. Даже если это купил какой-то другой человек и подарил вам, это все равно проявление денежных средств через его мир. Вы точно так же написали мне через тот же интернет, который создали люди, имея определенную энергию денег. И когда мы начинаем раскручивать это, и когда, мы начи... когда люди начинают говорить, что мы без денег сделаем то-то, то-то, это ложь самому себе, как минимум. Это ложь самому себе, потому что у тебя не получается отработать грань эту жизнь. Ты начинаешь ее отрицать, говоря, что она не нужна. Но на самом деле она не нужна никому-то, она очень сильно нужна тебе, потому что в тебе она не отработана. Именно поэтому тебе проще ее не отрабатывать, а наоборот, отвернуться от нее. Именно поэтому начинают такие люди писать, о, как вы можете брать вот за это деньги? Это нужно давать всем. Безоплатно, еще как-то, еще как-то. Я с этим не буду спорить, но если вы считаете, что это нужно давать безоплатно, вы же можете это делать. Я в своем мире, я говорю по-честному, что я это делаю, для чего я это делаю, как я это делаю. То есть я в своем мире очень... Очень плотно контактирую именно с гранью финансов. Очень плотно контактирую, потому что э, мне приятно делать какие-то... Э, облагораживать какие-то моменты через финансовую сторону. В том числе и облагораживать какие-то моменты через финансовую сторону, касаемо детей. Э, это какое-то обучение, какие-то э, какие спортивные секции. Это то, что касаемо... Денег. Без денег в этом, в этом мире это получить очень сложно. Можно это получить, и можно это все э, перевернуть, и можно уйти э, в, те, в те аспекты, в те программы, как, в которых не существует этого денежного аспекта, как, как в виде именно купюр, как в виде именно денег. Но эта энергия, она все равно останется. И чтобы это осуществить, нужно сначала осознать себя, для чего это делается, нужно сначала э, понять, что ты делаешь для того, чтобы получить эту энергию, что она тебе дает, для чего тебе нужно ее получить, чтобы ее потом отдать, потому что это не накопительная энергия, это одна из немногих энергий, которая постоянно циркулирует. Мы ее невозможно накопить, ее невозможно оставить на потом, ее невозможно э, сегодня сделать вот такой вот, а завтра сказать как бы я вот столько вот отсюда потрачу, а это я передам своим детям. Это сделать нельзя. Это как раз та энергия, которая постоянно идет в круговороте. И чем больше вы ее сможете запустить в своем мире, в самом себе, тем быстрее она начнет прокручиваться, тем быстрее вы начнете вот эту грань вашу отдачи тем быстрее вы будете ее не замечать, это будет часть ваш, ваша часть часть вашей жизни. И именно после этого в вашей жизни начнутся те моменты, когда вы сможете не обращать на это внимание, начнутся те моменты, когда вы можете больше времени уделить себе. Начнутся те моменты, когда вы сможете уделить больше времени другим аспектам и другим граням вашей жизни, не, не оттягивая внимание на это. Это то же самое, что когда у нас идет болезнь. Что такое болезнь в нашем физическом теле? Когда мы начинаем жить не своей жизнью, когда мы начинаем кому-то помогать, вовлекаться в чужую жизнь, когда мы начинаем себя терять, именно после этого у нас возникают какие-либо определенные болезни. В том числе и из за этого. То есть есть еще другие моменты. Болезнь как раз она возвращает нас через наше физическое тело чтобы мы поймали чтобы мы осознали что мы живы и э, финансовой стороны это тоже касается то есть когда мы отрицаем какую-то часть себя то эта часть нас пытается вернуть нас через что-либо а очень хорошо мы возвращаемся не через радость потому что радоваться мы я уже говорила да, но у меня был какой-то эфир что радоваться нам очень тяжело, потому что когда, мы, когда у нас наступают какие-то радостные моменты, мы начинаем очень сильно сжиматься, мы не позволяем нашей радости стопроцентно войти в нашу жизнь, потому что мы сразу же говорим, у нас есть такие наши убеждения, что не смейся, а то будешь плакать, после белой полосы черная, и всякое такое, что там счастье любит тишину, и мы все время думаем, что если наступило счастье, то обязательно будет что-то негативное. И когда наступает вот этот вот кусочек нашего счастья, мы его не принимаем в свою жизнь, мы начинаем закрываться, мы начинаем быть в, в таком в напряжении, потому что мы начинаем чувствовать, что вот-вот придет что-то плохое, и мы не можем отдаться 100% этой радости. И точно так же вот граница это с финансами. Не у всех, но у большинства людей, когда они не принимают эти финансы, как раз вот эта вот грань, постоянно зажата. Мы не принимаем самого себя в каком-то аспекте. И когда мы не принимаем какую-то часть себя, она у нас все время на, нам начинает о себе напоминать. А, какими-то платежками, какими-то невозможностями познать чего-то, невозможностями сделать какие-то моменты в своей жизни, осуществить что-либо. Не потому, что мы этого не хотим, а потому, что мы не приняли до конца определенную часть этой своей жизненной грани, не пустили к самому себе, по каким-то определенным причинам. В том числе и когда мы говорим, вот я не могу приехать в Россию потому-то, потому-то. Это говорит не потому, что ты не можешь приехать в Россию, не потому, что а, в твоем мире не хватило денежных средств либо еще что-то. Не можешь приехать, потому что у тебя есть свои причины, не факт, что ты в них готов сам себе признаться. Это как один из моментов, да, почему у нас это бывает. Доброй вечности, доброй вечности. Вот. и поэтому как раз когда я говорю, что есть принятие всего, что есть вокруг тебя, это как раз о том, что как только вы что-то не принимаете в своей жизни, неважно, чего это касается, финансов это касается, любви это касается, каких-то красивых моментов любой, любого аспекта в вашей жизни, если вы это не принимаете, то нужно очень хорошо подумать, почему в вашей жизни идет такое непринятие, это. откуда оно поднимается? Почему вам удобно с этим жить? Почему вам удобно обвинить кого-то, нежели разобраться в самом себе? Вот. Если есть вопросы, то я тогда сейчас их готова на них ответить. Вот здесь вот такой вопрос. Заметили, сколько известных артистов неизлечимо заболели после рождения детей? Ну, я не могу знать, сколько известных артистов заболели после рождения детей. Ну, это другой вопрос. Это другой вопрос. Зачем, зачем это? И почему они а, передали самого себя через вот это? Потому что рождение детей, я уже говорила, что рождение детей – Ради рождения детей, как нам это многим внушали, что ячейка общества, вы должны вот с таком в таком-то определенном возрасте выйти замуж, там, пожениться, создать отдельную ячейку общества и зафиксировать это рождением ребенка. На сегодняшний день я считаю, что вообще, когда ты можешь, со, ты можешь объединиться, с иной энергией, то есть женская с мужская, мужская с женской, только лишь после того, как ты э, перейдешь на ту грань э, в определенном в определенном познании себя, ты переходишь на ступеньку, когда ты понимаешь, что тебе никто не нужен. Ты настолько э, цельный, что ты можешь жить, существовать и при приносить какую-то благость в первую очередь самому себе. Э, без второй половины тебе, ты настолько цельный, ты настолько наполненный, что тебе хорошо самому себе, сам, самим собой. И этот этап длится определенное время. И когда ты понимаешь, что ты настолько стал изобильный, что из тебя уже вот это вот бьет ключом, только после этого ты можешь истинно принять и истинно отдавать свою энергию противоположному полу. Только после этого периода. И когда вот этот период наступает, когда ты уже э, в огромной благости идешь на отдачу своей энергии и с огромной благостью научаешься принимать другую энергию, только после этого в изобилии друг друга вы, вы э, готовы передать это в следующее поколение себя. Если это суще существует по-другому, то бывают тогда по различные моменты, в том числе и когда у тебя ломается твой код ДНК, я бы так сказала. Вот. Но эта тема сейчас не про это, поэтому просто немножечко затронули, это тоже есть. Есть да, такое Светик, наше… Светик, <с...> <с...> Светик да. при, приведи пример. Вот, допустим, я не знаю, как вот сделать или где, допустим, у меня в этом плане затык по поводу финансов. Вот как я могу раскрутить вот свои финансы, например? Вот, или свой какой-нибудь пример приведи из практики или из жизни, чтобы ну, хоть как-то навести mm -hmm. немножко. Да, я поняла. Ну, э, смотри, очень часто, наверное, многие, многие со мной согласятся в том моменте, что, наверное, многие переживали такое. Вот, э, к примеру, э, я видела различные машины, там. Ну, давайте возьмем самое, самое банальное, да, автомобили. Мы знаем, что есть автомобили разного, разной категории, разного качества, раз, разного абсолютно сегмента. И ты все время выбираешь ту машину, которая, которая к тебе идет не по твоему образу жизни, а чаще всего, чаще всего, не всегда, идет небольшой перекос. Либо ты берешь тот автомобиль, который тебе будет очень легко обеспечивать и содержать, либо берешь тот автомобиль, который у нас очень много у людей, автомобилей в кредит. То есть это всегда а, в том аспекте, когда ты его не можешь себе позволить, но ты берешь, а потом за него выплачиваешь. Это как раз говорит о чем? Это говорит о том, что ты не соиз... не, а, не том, что даже не соизмерил свои возможности на данный момент и взял то, что ты пользуешься этим, потому что социум тебе продиктовал, какую ты, на, какой авто, на каком автомобиле ты должен ездить. Почему я говорю, что социум продиктовал? Потому что если бы вы были в деревне, жили одни, и вам бы сказали, там, вот вы один на всю деревню, вам нужно ездить только до определенных пунктов назначения, да, чтобы делать, выполнять какие-то функции для вас, для того, чтобы комфортно существовать. Ну, например, там от одного банкомата к другому банкомату, кому-то кому от аппарата к аппарату, если бы вы ездили, и вам бы сказали, вот ты можешь взять вот этот э, автомобиль, и ты будешь за него вот столько платить. И можешь взять вот этот автомобиль, ты за него ничего платить не будешь, и разово заплатишь, и все. Если бы ты жил один, ты бы взял тот автомобиль, за который ты заплатил разово, в 99,9% случаев. Но если ты живешь в соц, ты, ты бы не стал смотреть на то, что как бы, зачем тебя никто не видит, ты и так можешь доехать, ты можешь дойти, добежать еще что-то. Но когда социум, ты уже начинаешь по-другому воспринимать. И а, именно вот этот перекос, когда мы не понимаем, для чего нам нужен данный аспект, мы не можем залезть в себя. И как раз, когда мы говорим, что вот мне не хватает на определенный образ жизни, который я бы, как тебе кажется, что ты бы хотел. Это как раз говорит о том, что ты не хочешь идти до конца, а почему тебе так удобно? Почему тебе удобно не получить какие-то моменты в твоей жизни? Почему тебе это? То есть очень часто нами руководит страх. Вот, например, у тебя было бы много денег, что бы ты сделал? Да ты бы уже давным-давно путешествовал. Что такое путешествие? Путешествие – это связано с определенными рисками. Но в первую очередь это вылазит риски. Это мы все понимаем, что картинка счастливого путешествия, красивого путешествия, это картинка, за которой скрывается очень много подводных камней. Получается, и на подсознании мы это все чувствуем. Получается, получается mm -hmm. что ты сам, сам, короче, себе запрещаешь, ну как бы ты сам, сам у себя стоишь на пути, получается, да, вот ты как бы сам себя программируешь наперед и как бы сам же бьешься об эти программы, которые, допустим, по поводу денег там, или по поводу отношений, ну, сейчас возьмем только по поводу денег, да, получается так. Да. Мы же, смотри, еще мы же очень часто не понимаем, что мы вообще... Мы же не понимаем даже, что мы хотим. То есть мы чаще всего, даже устраиваясь на работу, мы говорим, я хочу вот на такую-то работу, чтобы у меня была такая-то зарплата. Но зачем нам эта зарплата? Мы же не говорим, что я хочу на работу, чтобы я хочу пойти на работу, чтобы реализовать себя. Я хочу на работу, чтобы показать вот это вот людям. Я хочу пойти на работу, чтобы в результате этой работы у меня было, были вот такие вот чувствования. Мы не умеем же чувствование, чтобы я чувствовал себя спокойно, счастливо, чтобы я мог посмотреть э, раз, различные города, различные страны, от которых я получу какие -то, то эмоции, пусть даже эмоции, такие-то чувствования. То есть мы не умеем жить на чувствовании, мы все время переводим это в материализацию того, что мы не можем прочувствовать. Вот смотри, когда я... У меня же есть и ретриты, и марафоны, и личные консультации, и сейчас мы сделали чат, который... 30-дневный чат, который стоит там очень недорого. и за этот, за этот месяц мы со Славой выводим человека в состояние осознания себя, где он уже идет дальше, в том числе и как побочный эффект неедения. Но у нас как бы сейчас цель – вывести человека на состояние вечности. Что я делаю? То есть я не говорю, что я хочу заработать на определенном чате. Я что для себя делаю? Я понимаю, что этот чат – это когда я, я смотрю и раскрываю в себе те грани, как, о которых я не видела, при помощи тех ребят, тех людей, которые проходят с нами этот чат. Я говорю о том, что я хочу, чтобы через этот чат все больше и больше у меня было единомышленников, все больше и больше были, было раскрытых людей, тех, с которыми мне будет комфортно помолчать, комфортно, поболтать, комфортно посидеть, встретиться, еще что-то. И когда я это понимаю, ко мне идут люди. Идут люди именно на эту энергию. Не на энергию там, потратить прими а именно на то, что они готовы мне дать и готовы тот же самый от меня взять. То есть у нас идет а, равноценный обмен энергиями. То есть я им даю вот эту энергию через вот это, а они мне дают вот эту энергию через вот это. И если бы я не взялась ни в денежные средства, то я бы встала на ступеньку выше их. То есть я бы понимала, вы мне ничего не даете, а я вам даю вот это, я выше вас. И тогда я была бы гуру, я была бы какой-то проводник, можно меня назвать хоть как. Я вся была бы такая важная, потому что я даю, я даю. Как только я иду с принятием, что мы идем вровень, то есть мы идем друг, как бы за руку друг с другом. Вы мне дали в таком аспекте свою энергию, я вам даю в таком аспекте свою энергию. И тогда вы чувствуете эту, эту грань равенства, и на грани равенства всегда очень удобно и очень комфортно делиться следующими восприятиями себя. Понимаете, как это работает? И когда мы начинаем что-то зажимать, какую-то энергию, я здесь не доплачу, я здесь возьму подешевле, я здесь э, возьму без, безоплатно, я здесь возьму это, я здесь возьму это. Все, вы обрубаете самого себя, вы всегда себя ставите на уровень, навсегда ставите себя ниже, чем вы есть, и ставите другого, любого другого всегда выше, чем он есть. То есть как только ты не добираешь по каким-то причинам от той же, пусть будет вот так вот банально, если мы не добираем от той же Вселенной, что мы э, не можем разбираться, разобраться, почему мы не, не, не берем для себя, мы всегда себя ставим ниже. У Вселенной есть все, но мы себя не хотим ставить в уровень, что я и есть это Вселенная. Мы всегда себя опускаем ниже. Ты не берешь то что уже есть для тебя ты всегда говоришь что вот это вот оно это вселенная это вот большое и я вот не могу до определенных параметров дойти ты не можешь дойти потому что ты себя принизил ты уже не взял то то что ты можешь взять ты уже не дал то что ты можешь дать как ты можешь взять если ты отдать не можешь и вот это вот все время вот этот вот перекос идет не знаю, понятно, я выразилась. Да, понятно, понятно. Блин, мне непонятно. Можно я вот пример расскажу. Вот. А, то есть, ну, смотрите, так, такая ситуация. А, есть женщина, которая хочет обучаться шить. Вот. Я ее беру себе как ученица с тем, с перспективой на то, что дальше с ней работать. Ну, то бишь, я ей буду давать заказы, она будет их выполнять. Ну, и там оплату делить как бы там в процентном соотношении. Вот. На данный момент я с нее денег не беру. Она трудится на моем оборудовании, шьет себе вещи. Доверить я ей свою какую-то вещь не могу, потому что вижу, что она еще не набила руку. Ну, и боюсь испортить, что потом ну, не влететь в деньги. Она же за, за, эту, за этот заказ платить не будет, же, правильно, если испортик. Это моя ответственность. Поэтому я ее тренирую, она ждет как бы свои вещи. Она ну, уже довольно-таки хорошо да, там, выполняет, слушается, как бы, переделывает все. То есть получается, что она тратит мою электроэнергию, она обучается безоплатно, она еще за этого бонус получает, что она себе какую-то вещь да, сшивает, Правда, покупает ткань за свои деньги, амортизацию оборудования, я с нее ничего не беру. Будет ли она дальше со мной работать? Нет, тоже такой большой вопрос, неизвестно, да, что будет завтра. Вот. И получается, эта ситуация я себя ставлю ниже. Верно? Да, ты уже, ты уже себя изначально поставила ниже, потому что ты в этой ситуации на самом деле не отдаешь, а берешь. Ты идешь не на отдачу, ты идешь на взятие. То есть ты идешь, во-первых, в недоверии к самой себе, к своему миру. Она не умеет шить, она, она у меня тратит электроэнергию, но мне это, она мне это, она мне это. Ты идешь на то, чтобы взять. А если бы ты шла на то, что отдать, то есть что ты делаешь? Для чего ты это делаешь? Ты же это по большому счету должна делать для чего? Для того, чтобы реализовать себя, что ты реализуешься как э, тот человек, который может научить шить. Ты реализуешься для того, чтобы что этот человек вспоминает тебя, если он будет шить даже не у тебя. Что она будет вспоминать тебя, как ей было приятно находиться в твоем шить. что ты ей даешь? Ты идешь сейчас на отдачу, но у тебя это идет за ширмой того, что я даю. Она на моем оборудовании, она на моей электроэнергии, она на моем вот этом. Но ты, по-честному себе, не можешь признаться, что ты даешь? Поэтому у тебя возник этот вопрос. Ты идешь не на отдачу, ты идешь на взятие. И поэтому у тебя столько вопросов. Если бы я проводила ретриты, идя на, на взятие, у меня бы их не было. Смотри, если у меня в чате ребята, и я понимаю, что я, чтобы они, что я им даю. То есть я отдаю им все без остатка. А возьмут они это или нет, я в это вообще не лезу. Это их, это их выбор, и мне не будет никогда обидно, потому что я изначально иду на отдачу. Изначально. То есть я изначально им отдаю, я изначально вот это вот делаю. А что они возьмут, как они возьмут, как они этим распорядятся, это их жизнь, это их картина мира, в которую я… У меня нет надобности туда залезать. А ты сейчас залезаешь в ее картину мира, говоря, а что она мне даст потом? А сможет ли она правильно шить? А сможет ли она это? Это когда ты уже идешь изначально на отдачу, А если бы на взятие. А если бы ты шла на отдачу, ты бы как говорила, что, что, я, дел, что я делаю не так, что этот человек там до сих пор не может, что я ему не могу, ты же не можешь ей довериться. Ты же ей могла бы дать какие-нибудь полотенца и, и также их, ну грубо говоря, да, и также их продать. То есть ты уже бы, ты бы э, с благостью поверила бы в саму себя, она же отражение тебя. Ты бы с благостью поверила бы в саму себя, давала бы ей, не знаю, там не какие-то модельные костюмы, там, не знаю, что, что она там сможет или не сможет шить. А именно давала бы те вещи, которые бы она шила и которые бы ты уже выставляла, ну грубо говоря, на продажу. Но ты же идешь не через принятие самой себя, через эту девушку, а Может, через отторжение. Вот изначально у меня был такой вопрос. Мне вообще не хотелось брать с нее каких-то финансовых... Мне было в кайф ее, ну, и до сих пор с ней обучаться. Мне интересно с ней, мне комфортно с ней. Мне нравится ей давать, учить, да, я вижу ее благодарность, да, вот в поведении. То, что она действительно старается, мне это приятно наблюдать изначально. А потом, как бы, я постоянно слышала такие темы психологии. Ну, как это ну, не брать за свой труд финансовый? То есть я себя не ценю, получается, обесцениваю, что я кому-то даю. У меня, как бы, этот вопрос особо не волновал и мне вот и со стороны общества да вот многие говорят ну она же тратит твою электроэнергию она же ждет на твоем оборудовании она же то она же все но мне как-то ну, мне не жалко на самом деле просто я вот сейчас задаю вопрос то что правильно ли я и делаю что я не берусь с нее денег и либо правильно я делаю если я буду ставить такую как на уровень да на свой что -то. если ты хочешь учиться давать туда ну, какую то там небольшой плату за то что ты будешь приходить отшивать какие-то изделия я тебе буду я и так я даю ну, все что я знаю ей и даю вот и у нее как бы прогресс есть Но я поняла да давай не про... Про... Правильно про... ли мое поведение Смотри. Либо... Смотри. не могу понять вот это вот. мы мы не можем мы так как мы не знаем грань финансов грань вот этой вот финансовой энергии мы все время путаемся угу. что нужно обязательно деньгами нужно обязательно это финансовая энергия, это, это уже мы так назвали финансовая, чтобы, чтобы хоть как-то зафиксировать и определить. Вообще энергия может быть любой, и не обязательно, чтобы она шелестела. Угу. Вот, например, у меня есть э, очень много знакомых, которым мы, которым, с которыми мы обмениваемся энергией в другом качестве. То есть, например, я могу дать это, и я даю. А они могут дать это, и они дают. Например, с той же Светочкой, которая знает там о дольменах много, где они находятся, еще что-то. То есть я к ней езжу, она мне проводит эти экскурсии, как другим проводит она, например, зарплату, а мне она проводит без оплаты. И мне, конечно же, приятно, если она приедет точно так же без оплаты на мой ретрит. И я ей дам ту информацию, которую… То есть она мне дает свою информацию, которой нет у меня, а я ей даю вот эту информацию, которой нет у нее. И мы тогда… У нас приятный вот этот вот энергообмен – можно его назвать финансовый, но если, например, я, при, ко мне приедет на ретрит девушка, например, которая шьет обувь, а мне обувь не нужна, как она может выразить свою благодарность мне? То есть она же мне не может сказать, нет, бери мои башмаки, я, я их шью, и все, бери, и все. И я такая, ну ладно, беру, и не получила от этого удовольствия то в этом случае она мне дает тем, что шелестит эта энергия. Она же вложила туда, в этот шелест, свою энергию. И тогда получается вот этот вот энергообмен. Не обязательно, чтобы он шелестел. Это именно та энергия. Мы, а, в финансовую энергию, там своя энергия, она другая энергия. Это не энергия красоты, это не энергия любви. Это совсем другое, это, это, это энергия… А, эта энергия временного пространства, твоих трудочасов, это немножечко про другое. И когда мы научаемся ей грамотно пользоваться для себя, то у нас тогда эти вопросы отпадают. О, слава Капа, получается, идет напряжение. С одной стороны вот так, а потом идет так, да? Как бы сама себе получается по платить Как бы и за деньги, ну, и, ну, и за деньги нет. Ну, первый вопрос, как бы, ну, я задала, потому что как, от себя, потому что ну, со стороны я начала рассуждать, почему вот, ну, со стороны мне говорят, как бы надо за все, как бы за это же твой труд, это же ты даешь, а мне вот ну, мне интересно ей давать. Ну, я чувствую от нее отдачу по-любому. У нее у нас другой какой-то правда, энергообмен. Просто я задумываюсь, ну а надо ли за нее ну, брать? Вот когда я хотела снять помещение, и... Тут, смотри, тут другое идет. давай, чтобы не забивать эфир, ты, ага, ты про давай, другое, давай. ты не можешь, мы очень часто не можем себя прочувствовать, а когда мы себя не можем прочувствовать, мы, э, начинаем перекидывать, э, мы начинаем перекидывать ответственность на другого, то есть ты не смогла прочувствовать этот аспект, и ты передала ответственность любому другому, и ты как бы их послушала, а что они говорят? Вот эти гуру говорят вот так вот. Ты переложила на них ответственность, вот они же так говорят, а я-то ведь не так, это потому что ты себя прочувствовать не смогла. Как только ты научишься себя чувствовать, тебе не нужно будет подсказка от кого-то, что такое энергообмен. Ты говоришь, я вроде чувствую, но вот так-то. Тебе как будто нужно подтверждение, а подтверждение зачем? Почему ты перекладываешь ответственность? Когда мы, не можем взять, когда мы берем на себя стопроцентную ответственность, это и есть наше а, пробуждение когда нам не нужно уже от кого-то какой-то подсказки, потому что она есть в нас, мы умеем это считывать с самого себя. И когда мы научаемся считывать это с самого себя, тогда у нас открываются все эти грани, открываются все эти возможности. И тогда мы начинаем обмениваться вот этими энергиями с теми людьми, которых мы, которых мы пустили в свой мир, под свою ответственность, не под их, что он сюда каким-то местом зашел. Что он что-то делает, что он что-то говорит, он что-то э, крутит, рулит, еще что-то. Это через твою ответственность ты позволила ему быть в твоем мире. А по каким причинам, если, например, тебе не нравится этот человек, ну, образно, да, ты начинаешь находить, а почему я его себе пустила в свой мир? Что он должен принести такого в моем мире, что я не вижу? Чтобы что, потому что каждый. Каждый момент, каждый, каждое мгновение, каждый аспект, каждая фраза, каждый человек, каждое действие в нашем мире, оно всегда происходит для нас. То есть мы сначала его делаем в запрос, осознанно либо неосознанно, а потом этот запрос через какое-то время реализуется, через мгновение, через 10 минут, через день, через месяц, через год. Оно всегда реализуется только после нашего запроса. Понимаешь? Благодарю. Да, да. Угу. Слышала. Благодарю. Давайте я сейчас быстренько прочитаю вопросы. Так. После шести лет расстался с девушкой, что это значит и что дальше? Ну посмотри, Мы же у нас не всегда люди бывают которые нужны, с которыми нужно прожить всю свою жизнь. Потому что мы уже, наверное, я не первый раз говорю, что сейчас мы работаем, я работаю не в том направлении, чтобы познать, что такое не есть, а работаю в том направлении, что такое вечность. Что такое вечность, например, для меня? Как я могу в этом физическом теле существовать именно столько времени, временного пространства, сколько я захочу, что мне для этого нужно, как мне это реализовать, чтобы мое тело оставалась на том же уровне, например, на котором я нахожусь сейчас. Или там какие-то какие моменты помолодели, выздоровели или еще что-то. Я как бы сюда иду. Я четко понимаю, что я не готова цепляться за тот момент, что вот этот, вот, этот, там, вот, эту вот, вот этот дом я построила на всю жизнь. Вот эту машину я купила на всю жизнь. Вот этот вот друг на всю жизнь. То есть я понимаю, что каждый момент в моей жизни это очередной этап. Когда ты к этому относишься, как к очередному этапу, что у меня сейчас есть э, друзья, там есть любимые люди, и они занимают мое время, и мне с ними хорошо. Но если они уйдут из моей жизни по каким-либо причинам, то это тоже очень хорошо, значит, это будет следующий этап. И когда вы к этому относитесь очень легко, то ваша жизнь, она облегчается. Тогда вы уже не начинаете, вот вы сейчас вернулись в прошлое, а почему это, что я с ней расстался? А что будет потом? Потом никогда не будет, пока вы будете рефлексировать вот эти вот 6 лет. То есть вы, вы сделали какой-то вывод и пошли дальше. Вы все время находитесь в моменте, вы все время находитесь в этой жизни. Пока вы не начнете жить в этой жизни, вас все время будет откидывать либо в прошлое, либо в несуществующее будущее. Все время в несуществующие моменты. Почему в Потому что прошлого уже не, а будущее еще не наступило. И когда мы болтаемся из прошлого в будущее, нас всегда нет, мы, нас мы всегда не живем. Мы все время в несуществующих моментах. И чтобы вот эти вот несуществующие моменты а, максимально убрать из нашей жизни, нам всегда тело выдает какие-то а, какие моменты, чтобы нас вернуть здесь и сейчас. Это болезни. Это болезненные ситуации, это болезненные отношения, это болезненные какие-то моменты, которые моментально нас в это, в это тело возвращают, которые моментально нас возвращают здесь и сейчас. Если вы не хотите через боль возвращаться, то научитесь жить в настоящем моменте, не откидываясь в несуществующие грани. Можно я спрошу по теме? Получается, что если мы тоже эмоционируем, эмоции тоже возвращают нас в момент, верно? Да. Но эмоции – это же, искусственный аспект. Вы должны это тоже понимать. И эмоции возвращают нас в искусственный аспект. Да, но для начала хотя бы так. Когда вы научитесь жить через чувствование, то тогда эмоции вам не нужны будут. Тогда вы будете через чувствование возвращаться Тогда вы через чувствование начнете жить, то есть вам возвращаться уже не нужно будет, возвращают нас эмоции, а живем мы чувствованием. Тогда вы начнете жить. А пока вы просто в возврате, все время в возврате, как только в вашей жизни превалируют эмоции, вы должны понимать, что вы еще в этот момент не живете. Вас они просто выкидывают в определенные состояния. А жить вы начинаете, когда вы начинаете жить именно через чувствование тогда вы растворяетесь в моменте, тогда вы растворяетесь в существующей жизни. Это как пример, допустим, ну вот, к примеру, какая-то ситуация, да, вот скандальная. Человек начинает говорить, предъявлять какие-то претензии, а вот у меня часто такая ситуация, я просто стою и смотрю, у меня нет никаких эмоций, у меня нет никаких мыслей. у меня просто Есть, вообще... есть. если ситуация в твоем мире случилась, значит, она для тебя нужна была. Неважно, напрямую ты в ней существуешь в этой ситуации, либо косвенно. Вот просто здесь и сейчас я вот нахожусь, когда я вот так смотрю на человека, его слушаю, да, что он говорит. Пытаюсь, ну как, не то, что пытаюсь, я начинаю слышать, что он говорит и что стоит за его словами. Но у меня нет обратной агрессии, реакции, как будто я в каком-то ступоре стою, но я вот осознаю, я всегда вижу человека за его словами. То есть он может слова одни говорить, а на самом деле у него вообще другое там внутри. И я даже теряюсь, что сказать этому человеку, как ответить, хотя со стороны, если посмотреть, он как бы нападает, ну, кидается, да, и как бы должна дать отпор, по сути, да, там, ну, защитить вот себя. Ты не даже. в моменте находишься. В Мы, моменте я... таких ситуаций, во-первых, не существует, а во-вторых, а -а -а. когда ты говоришь, я что-то ему должна сказать, это уже Нет, говорит это о том, потом. что ты в неосознанности. Это потом, когда... Потом не анализирую, важно. Как не должен, важно, смотреть, я как и, и не понимаю, что происходит, как бы с одной стороны, а с другой стороны я вижу, что за этим стоит у человека. Но я молчу просто так, вытараюсь, как ребенок, знаете, туда вот, его ругают, стоит тут вот так. И все, и молчит. А потом, когда э, заканчивается ситуация, я начинаю вот это анализировать, и я осознаю такой момент, что, может быть, мне надо было суметь сориентироваться. Ты как не в моменте, когда это с тобой происходит, ты не в моменте. Ты не в моменте, когда это начинаешь анализировать. Зачем тебе возвращаться в прошлое? То есть, если ты живешь в настоящем в чувствовании, ты никогда не будешь анализировать. Это уже прошло. Тебе не нужно будет анализировать то, что уже не существует ты всегда будешь наслаждаться тем моментом, который есть. А когда ты будешь наслаждаться тем моментом, который у тебя есть, рядом с тобой будут появляться люди, которые будут наслаждаться тем моментом, который есть. И тебе не нужно будет анализировать какой-то спор предыдущий. Зачем? Он же уже прошел. То есть получается какие-то негативные ситуации, если происходит человека. Это его... Нет негативных ситуаций. Это есть только твоя оценочность. И пока ты живешь в оценочности, ты, ты существуешь всегда игра всегда игра идет ты всегда пешка в этой игре это не твоя игра ты в чужой матрице как только у тебя пока ты не выйдешь из оценочности ну вот как раз таки в таких ситуациях когда допустим человек что-то говорит да там с повышенным голосом без оценки смотришь на это все и ну просто смотришь на это все и все тупо и когда эта вот в этот, в этот момент это получается здесь и сейчас находишься ну, ну, смотри, ты столько оценок сделал, ты вообще не, не умеешь находиться в моменте. Тебя иногда, очень редко выбрасывает в момент, ты знаешь, что это такое. Но ты в нем не живешь, ты живешь в оценках. У тебя всегда есть оценочная ситуация. Сейчас она происходит с тобой, либо происходила, ты ее всегда оцениваешь. Ты даже Когда ты ее оцениваешь, ты не можешь быть в настоящем моменте. Ты даже сейчас ищешь какую-то таблетку на будущее. Ты хочешь себе поставить программу, чтобы у тебя уже была реакция подготовленная. Это mm -hmm. уже не к моменту относится. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Вера, хочу избавиться от ограничивающих подсознательных убеждений. Знать бы еще, как увидеть эти ограничения. Вера, приходите либо на марафон, либо на ретрит. Либо э, закрытый чат делаем на троих, и мы там все вам расскажем, что такое ограничивающие убеждения и зачем они вам. Ген, богатыря, умничка, спасибо. Так, Наталья. Я трудилась в основном ради сына. Ну все, здесь можно даже не, не продолжать читать. Я трудилась в основном ради сына. Вас не было никогда у себя... Как вы можете вообще что-то делать, если вас нет? Вы всегда жили чью-то жизнь ради кого-то. Пока вы себя не найдете, вас всегда будет жизнь выбивать а, в те моменты, чтобы вы вообще почувствовали, что вы живая, что вы есть, потому что вы всегда живете в чужом мире. Каждый придумывает то, что, что ему кажется, что это так. Это не истина. У каждого своя истина. Ну, да, Ребят, нет такого, что у каждого своя истина, у каждого, у каждого свой воздух, да, у каждого, я не знаю, там, свое море, у каждого еще что-то. Это же ерунда. Когда мы начинаем делить, что у каждого своя истина, что у каждого своя правда, истина это одна это все ерунда есть знания которые лежат в нас распакойте вы их или нет это уже другой вопрос. А вот эти вот бла-бла-бла истина правда и вот эта вот дележка на истину на правду, у кого какая это все, это все не про то. одно скажу зацикленность на деньгах у человека сразу отталкивает меня от него хорошо Мазда, что вас отталкивает хотя бы понимаете что, что с вами происходит. Зацикленность – это, опять же, ваше оценочное мнение, что он зациклен. Вам нужно оттолкнуться от этого человека, и вы находите определенные моменты. А вы найдите определенные моменты, почему это с вами происходит, почему у вас идет отторжение этого человека, почему вы так его увидели. кто кто-то рядом шепчет. Нет, кто-то рядом не шепчет, у меня просто дети в соседней комнате там что-то делают. Что, что давайте вопросы дальше будем раскручивать по поводу денег. Давайте. Что, тогда вот смотрите, можно ли вообще деньги ну, исключить, допустим, из взаимодействия? Или какое взаимодействие через деньги идет? Или может быть оно негативное? Допустим, вот такие вопросы. Нет, она уже как. Но ну, ты же смотри, ты же не, ты же нет такого у тебя, что ты положил там не знаю там какую-нибудь купюру какого-нибудь достоинства. Я говоришь, я вот эту купюру не возьму. Посмотри, какая она злая. А вот эту возьму. Вот она с хорошим настроением. Ты же их не оцениваешь. Они просто есть эти купюры. Но ты всегда в этих купюрах видишь отражение себя, отражение своей энергии. Если тебе они достались болью и кровью, то ты как правило к ним уже относишься негативно, ты их уже не любишь, потому что в, не, в этих купюрах а, твое, твое вот это вот потерянное время, которое тебе досталось очень тяжело, и ты поэтому их начинаешь не любить, это просто отражение тебя. Если ты идешь в легкости к этому, неважно ведь сколько, я же не говорю про большие или про маленькие деньги, смотрите, это же вы уже начинаете писать, что вот это вот и вот это, это же просто... Энергия, сколько вы готовы ее принять, насколько вы готовы принять эту энергию, будет она шуршать, либо люди так ее начнут давать. Это же от вас зависит. Вот смотрите, чтобы мне покататься на яхте, мне не обязательно платить деньги, чтобы реализовать вот эти вот свои чувствования, которые я получаю от покатушек на яхте. Мне не обязательно шуршащими платить, мне просто, я могу получить эти эмоции, я могу получить эти чувствования через тех людей, которые мне захотят их дать, потому что я им даю вот это. И мы можем покататься, понимаете? А кто-то будет копить деньги, потом их трясущимися руками передавать, чтобы этот час прокататься на яхте, и сделать какие-нибудь красивые фоточки там в каких-нибудь соцсетях, выложить и показать, фу, я вот такая вот, или я вот такой вот, посмотрите, полюбите меня. Это же все про это. А когда ты идешь через себя, через принятие своего чувства, если тебе это приятно, если мне приятно ходить, например, там, по горам, то я могу на велосипеде доехать до этих гор, пристегнуть его на самый обычный замок к какому-нибудь дереву и пойти гулять по горам. И мне это ничего не стоит, но я получу массу эмоций. А могу заплатить э, гиду. Например, какую-то определенную сумму, там 100 тысяч, и он будет меня водить по этим горам. Получу ли я тогда эмоции? Не получу. Я получу социальный статус, который мне даст не чувствование, а эмоцию искусственную. Когда я скажу, да, я смогла, да, посмотрите на меня, это про другое. Мы очень часто путаем эмоции и чувствования. И очень часто мы бежим за эмоциями. Эмоции это искусственно. И мы их покупаем за искусственную энергию денег. А когда идет истинная энергия денег, она друг по-другому выражается. Она течет. И неважно, сколько это будет стоить, она перетекает, она течет. Вот я была, сколько, несколько дней назад, три, три дня, что ли, я приехала с при вот. и я там ходила на одну гору на другую гору это великолепно но я шла за чувствованием. мне было интересно как мой организм будет чувствовать э, в дефицитарности кислорода мне это хотелось узнать на каком этапе мое тело на каком этапе перестройка моего тела и э, я туда поехала, потому что меня пригласили определенные люди и я за за, за это Всю поездку физическими деньгами практически ничего не платила, потому что я шла на чувствования, и я эти чувства передавала тем людям, которые были рядом со мной. Мы обменивались разными аспектами чувствования. А другие люди там очень много статусных людей, которые при, при, туда при, привозили на, на вертолетах, потому что вот они такие статусные. Вы думаете, они получили те чувства, которые получила я? Они получили искусственную эмоцию за счет вот этой вот статусности. Они, и у них все время, все время в жизни что-то им нужно, им все время нужно быть на эмоциях, иначе они потеряют себя, они выпадут из жизни своего тела физического тела. И это другие ощущения. И когда вы как, мало того, что вам нужно научиться э, жить не на, не на эмоциях, а на чувствованиях. Когда вы научаетесь жить на чувствами, когда вы научаетесь слышать свое физическое тело, это же другие ощущения. Только после этого, я еще никому не говорил, только после этого вы начинаете чувствовать, что у вас не одно физическое тело, ребят, это другие чувства. Когда вы чувствуете, что это не, не ауры вот эти, вот, не там какие-то бла-бла-бла тела, когда вы чувствуете, что у вас несколько физических тел одновременно. Вы когда-нибудь слышали такой аспект? А он у нас есть. И к этим чувствованиям мы приходим в определенные моменты самих себя. Опять я ушла не в ту сторону. Задавая... Ну и очень интересно получается, <звы> что ты чувствуешь несколько сразу себя в нескольких пространствах, что ли? В нескольких телах. Ты знаешь, что у тебя есть не одно физическое тело единоразовое. Да, но, но и получается, что оно одно здесь, другое то в параллельном каком-то, да? Нет, в этом, ми, в этом мире, в том-то том -то и дело, что в одном, в одном физическом пространстве, в одной физической плотности у тебя есть несколько физических тел. Что, Именно поэтому вопросы? мы чувствуем несколько аспектов. Но это сейчас не тема этого эфира. Давайте я такую даю. возьмем, запишите, пожалуйста. Очень интересно. Есть, Светик, есть разница когда ты через деньги воспринимаешь какие-то чувства, эмоции, или ты воспринимаешь э, без них? Нет, если ты, если ты научаешься чувствовать, то через чувствование, неважно, как ты энергию воспринимаешь, через шуршание, либо через что-то другое. Вот в этом как раз и есть вся прелесть, что когда мы научаемся чувствовать эти все моменты самого себя, то не важно, что к нам идет на реализацию своего чувствования, тогда к нам это идет эти блага физические, они идут, они к нам начинают течь, и неважно, через шуршание или не через шуршание. Вот в этом ну, вот весь. Получается, так. получается, это лишь твое восприятие снова, да? Да. Может там в этом есть в Ютубе какие-то вопросы? А, нет, или, тут уже между собой вот тут кто-то разговаривает. Или, этого... или тебе пора уже, Светик? Час уже... А, прошу. уже... О, ребят, да, ребят, хочу, если кто-то в Сочи живет, пойдемте купаться, мы сейчас каждый вечер, каждую ночь ходим купаться, поэтому кому интересно, кто хочет на, на прибрежный пляж. Приходите и поболтаем, покупаемся. Ночью самое то. Супер. Благодарю тебя. Все, я Давай, вас все. благодарю. Спасибо огромное за вопросы. И, возможно, в открытом эфире раскрою тему нескольких физических тел. Но хотя, возможно, еще рано. Посмотрю, какие будут отзывы. Как Не все к этому готовы, чтобы это не было такого какого-то мифического эфира. Но на ретрите обязательно это раскроет, этот момент. Ребят, жду вас на консультации, на марафоны, на ретриты, на индивидуальные закрытые чаты на проработку. И было очень с вами приятно. Как обычно, с вами незаметно время прошло. Спасибо нам тоже, Свети. приходи еще, готовь новые темы, будет очень интересно, будем раскрывать, продвигать все это, ну и как бы для себя тоже, и для нас самих. Всего хорошего, пока. Всего, благодарю, пока. Пока-пока.